Итак, сегодня у нас обещанный эфир, как с помощью «Почему?» обрести свою личную силу. И в частности, я сегодня и в ближайшее время, в ближайшие месяцы буду работать для своих коллег, коучей, психологов, врачей, экспертов, для тех людей, которые помогают другим людям. И такая нашумевшая интересная тема про распаковку. Я этой темой занимаюсь уже 10 лет, только работая вот в онлайн и работаю через структуру пирамиды Дилса. Сразу вам говорю, друзья мои, те, кто пойдет ко мне в бесплатный трехдневный интенсив и дальше программу, знайте, что построить свою личную силу, свой личностный стержень можно четко и понятно через пирамиду Дилса. Пирамида Маслоу тоже я ее люблю и уважаю, но пирамида Дилса это основа основ, и в этой пирамиде Дилса есть слово почему. Слово почему это наши ценности, которыми мы живем, и у каждого свои ценности, естественно, исходя из того, какие они ценности получили. Именно в этом письме, в этой статье я написала, откуда берутся, когда у ребенок начинает задавать вопросы, почему в среднем это три кодика, и именно в этот момент, когда ребенок задает вопросы, почему небо голубое, почему папа с работы не пришел, почему мама ты мне машинку не покупаешь и так далее и так далее, задает он вопрос открыто или про себя задает вопрос, он все равно получает ответы, денег нет, надо помогать людям без деньги это зло, там если мы говорим про личную силу которой, которая кроется также в любви или нелюбви родителей, или такой вот сухости родителей, невниманию родителей. Ребенок вырастает, и он становится вот тем, который вырос, и чем бы он ни занимался, в данном случае эксперты помогающих профессий, у них эти установки находятся внутри, в голове, в теле. И что бы вы ни делали, вы все равно будете действовать именно так, как у вас заложено в вашем глубинном бессознательном. Я сегодня начну давать материалы по так называемой распаковке личности. Дело в том, что сегодня действительно очень модна эта тема, и я с удовольствием буду с вами тоже делиться, потому что я живу тем, что в каждой своей программе, будь то отношения, будь то здоровье, я работаю по этой пирамиде, по этой распаковке. Если говорить более детально, то что такое распаковка? Это процесс осмысления и выявления ключевых свойств и качеств личных ценностей, вот это сейчас про ценности, принципов и правил, с которыми человек живет ту жизнь, которую он живет. Один живет осмысленно, ярко, качественно, богато. Его окружают те люди, с которыми ему интересно. Он путешествует. Он живет в качественном доме, ездит на качественной машине. Другой находится, даже если он эксперт с суперскими компетенциями, другой находится, ну, например, продавать. Дорого. Откуда у людей деньги? Откуда это выражение? Когда-то, где-то вы услышали, что э, денег у людей нет. Кризис. Откуда у людей деньги? А ну-ка давайте расширим вот это, почему вы так думаете. Потому что основная масса, на которую мы смотрим, она стонет, что у нее нет денег. А теперь шире посмотрите, а что эта масса делает? Какими качествами, качествами и свойствами обладает эта масса людей, чтобы больше зарабатывать? Какие качества и свойства, самодисциплина, человечность, усердие, регулярность действий? Да, четкая конкретная цель, фокус внимания на своей, именно на своей цели а не на том, что запуливают из внешней среды все и, и, и так далее. Вы выбираете тех людей фокусом своего внимания и выбираете тех людей, с которыми вам интересно. Но для этого вам самому или самой нужно вытащить эти смыслы, эти ценности из себя. Можно ли самому? Нет. Даже если вы будете супер классный, может быть, вы будете там гуру, который сидит в Тибете, да, там уже некуда дальше двигаться. Они там сидят, молятся и посылают нам вот эту энергию, чтобы мы тут вот эти вот людишки, да, там как-то там прозрели и начали жить по-другому, делать, действовать, быть добрее, смелее и так далее. Нельзя самому. Можно, но очень сложно. Мне вот, чтобы себя прокачать, будучи вытащить какие-то смыслы, да, будучи сертифицированным НЛП-тренером, НЛП-мастером, вру, тренера у меня нет, мне нужно кого-то просить с кем-то, с кем я училась, мне нужно с кем-то говорить, дать какие-то наводящие вопросы, которые человек мне будет задавать, чтобы я вытащила из себя. Это на самом деле грамотные, здоровые коучинговые вопросы. И даже если вы ответили, вы получили инсайт, но не применили на практике, то навыков, которые зайдут в ваши, автоматически будете потом делать на уровне сначала нейрончик, нейрончик, нейрончик. Дальше нейронная дорожка, и превращается в, в а, е 96 трассу, которую превращается уже гормональная система, и она автоматически вами управляет, и вы идете в такой вот связке с ней. Да? Поэтому вытащите эти смыслы только человек, который работает с вами и, и грамотно работает, который экологично вытащит эти вопросы. Потому что задавать можно по-разному. Люди каждый живет в своей карте мира. И понятное дело, что из своей карты мира, из своих убеждений кто-то вас будет лечить, да, вот задавать какие вопросы. Поэтому здесь должен быть грамотный человек по своему образованию и сертификации вот, вот этих вопросов, чтобы не, не втулить свое накопленное, свое, что у нас у каждого есть. Вот это очень важно. Поэтому вся шелуха, все установки, вот эти почему мы переосмысливаем, переосмысливаем и тогда отвечаем на вопросы по-другому. Дальше. Когда вы осмыслили, вы появились, у вас появился инсайт. Вау, к надо же! И тогда вы соединяетесь с регулярными действиями, повторяю, которые вас приведут на другую привычку, которая приведет вас в ритуал. Который, с помощью ритуалов, которые вы уже будете делать регулярно, и соединяясь, вот видите, сейчас у меня здесь руки, да, часто говорят, вот тут у тебя тут какой-то там Будда, наверное, там медитирует. Мне с самого начала хотелось показать, что человек, который сидит и держит в руках жизнь в твоих руках, да, что он берет изначально силу земли. Ну, мы чакры знаем, там да, там вот эти направления, разные чакры. С точки зрения медицины, это центры, куда стекается вся энергия. Иннервация от позвоночника идет и иннервирует там таз, конечности, там, внутренние органы там, и так далее. С точки зрения медицины, ничего нового, ну, просто наука в восточном направлении по долонам по-другому. Поэтому, когда я делала такой себе... Символ я себе представляла. Человек находится, видите, жизнь в твоих руках. Он сидит и он берет энергию из Земли. Дальше энергия, то есть он родился, дальше он говорит о чем-то, общается с кем-то. И вот это окружение, в котором он находится, тоже формирует в нем вот эту личность. И всегда у меня в мыслях была пирамида. И у меня и символ мой пирамида, многогранная пирамида. И вот сейчас я делаю маленький ребрендинг, вместо вот этой вот Будды, вот этого жизнь в своих руках, будет пирамида. Поэтому привыкайте к тому, что у меня будет теперь пирамидка, многогранная пирамидка, потому что одним из качеств, дальше продолжаю, одним из качеств и навыков, и наших вот тех вот необходимых привычек, свойств, которые приведут вас к тому, чего вы хотите – это поведенческая гибкость. Это быстрая переключаемость из роли мамы, жены, любовницы. Потому что жена, она еще и любовница. Так ли, для тех, кто меня слушает, это, может быть, ухмыляется. Хотя есть просто любовница. Сейчас не тема отношений, сейчас не об этом. Роль бизнесвумен, водителя. Если вы готовите кушать, это вы готовите кушать, да? Но основная... Основная ваша, основной ваш стержень – это личностный, я личность, я женщина, а дальше все остальные субличности. Мы более детально будем разбирать уже в большой программе. На трехдневном интенсиве я буду помогать вам распаковываться и фокусироваться, своей, на, чтобы вы нашли свои компетен, компетенции. Уже в первом дне будет очень крутая практика. Она стоит ну, более 100 тысяч рублей, так на всякий случай вам скажу, потому что я долго к ней шла, чтобы набрала из разных источников, из разных обучающих программ. И когда я поняла, утвердилась в своей компетенции, я поняла, что это работает, поэтому дам ее вам. Так вот, почему я продаю друзьям а, дешево или бесплатно? Потому что кто-то когда-то вам сказал, мама сказала, установки какие-то вы другие получили, друзья, что чем больше у вас друзей, тем больше вы такой эдакий крутой. Эдакий. Вы самоутверждаетесь за счет поддержки вот этих вот, вот этого, так называемой референтной группы. В данном случае это подростки. И это такое вот, это убеждение, почему? Оно осталось. И сегодня многие продают свои услуги, дарят, просто, просто так дарят. Почему вы... Не продает не делаете дорогие программы а кто купит тоже убеждение да а теперь смотрите снова возвращаясь то что я к этому уже к этой самой теме а кто купит купят те кто ценит себя купят те кого вы точно попадете в его боли в его проблемы и с помощью вашей программы поможете решить его проблему превратив в задачу и тоже по определенной структуре. И плюс ваши э, инструменты, ваши компетенции, конечно же, помогут вам э, помочь человеку. Почему боятся люди идти в дорогие программы? Ну, не все, многие сомневаются. А вдруг я деньги потеряю? А вдруг не получится? Новое почему? И здесь я отвечаю: Хотите, я отвечу? Какое здесь убеждение? А здесь убеждение следующее: вот Это почему? Я не уверен в себе, а вдруг меня этот э, специалист не приведет к результату. Была у меня недавно э, очень интересная женщина с ее э, практиками. Она говорит, я покупала дорогие программы, спасибо вам большое за вашу поддержку. Угу. Я говорит, покупала дорогие программы, назвала там автора одного, но говорит, там ничего такого не дал, я результата не получила. Вот, что она этим засветила? Она заплатила дорого, но она считала, что ее автоматом вынесет туда наверх на вершину пирамиды, потому что пирамиды мы будем разбирать, друзья, с вами отдельно. Нижняя часть пирамиды – это где я, сейчас дальше что я делаю, как я делаю способности, почему важно. Вот то, что сегодня мы разбираем, да, вот то, что нам рулит, ну, кто я и, и зачем вообще я здесь. Ну, сейчас я не буду так долго, я буду постепенно давать эти части распаковки, пока э, провожу примеры. Почему? Почему я боюсь э, заплатить э, там, например, там 3000 долларов, а вдруг у меня не получится, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Здесь на самом деле тоже кроются какие-то установки и безответственность. А безответственность – это детская стратегия поведения. Потому что, когда я иду в дорогую программу, я говорю про себя, я точно понимаю, что что-то мне там зайдет, что-то не зайдет, но я выливаю чашку, и я работаю. Я беру те инструменты, которые мне важны, даже те, которые я уже помню, знаю, я все равно их делаю. И, конечно же, когда я делаю фокус внимания на своей цели, когда я настраиваюсь на то, чего я хочу, сколько я хочу, там, в данном случае, если мы говорим про деньги, да, сколько я хочу зарабатывать, что мне для этого нужно делать, какие страхи, какие потери, какие риски мне возможны, и тогда меня пускают, пускают выше. Потому что слово «почему» — это ценности. Слово «почему» — это проверка на вшивость. Потому что я боюсь. Ну и сиди там. Потому что... А, а я, может быть, какой-то бесплатный послушаю. Потому что... Почему? Ну, а вдруг у меня не получится? То есть, понимаете, да? Человек, который платит достойные деньги себе, ему платят и другие. Согласны, да? Поэтому вот это почему. И чем выше ваш уровень ответственности, вот, от когда вы отвечаете, почему для вас важно тем э, круче вы становитесь и распаковывайтесь как э, человек со своими ценностями. И поэтому ребенку, когда ему с самого детства отвечают, почему папа не пришел, почему мама одна живет, почему папа зарабатывает мало, э, почему мама курит, почему мама пьет, почему... Ну, и тут, короче, тут у каждого свое, да? Прямо или косвенно. Родители могут ничего особенного не говорить. Они могут давать еду учить, воспитывать, там, красивые там одевать вещи, девочку, но он, они могут особо и не воспитывать. Но своим примером, своим примером, ребенок впитывает его ценности. И тогда, кем бы вы ни становились, какой бы вы ни становились личностью, в плане не личностью, а каким бы ни становились специалистом, вот это внутреннее вас, вас ведет. Поэтому задавать вопросы. Проходить трансформацию. Вы можете только в, в дорогих достаточно программах. Почему дорогих? Первое. Тот, кто себя ценит дорого, у него уже есть уверенность, что он вам это даст. Раз. Тот, кто продает вам дешево программы, он не уверен в себе, и это эконом-сегмент. Я уже об этом говорила, помните? Тот, кто прописал четко, кто он, для кого он и чем он дает, у кого есть программа, он уже чувствует себя совершенно четко, структурно, потому что он знает, кто он, для кого он, какими инструментами он поможет человеку решить его проблемы, и у человека в этом четкая структура проведения программы. И он себя чувствует уверенно, потому что ценность свою он в вот проспаковке, в ответах, проработки проработке он нашел. И отсыпается всякая шелуха, боли, обиды. Ну, я вам скажу, что люди, которые обижаются, это невротики. Если вы долго залипаете на психотерапии, вы просто боитесь брать ответственность. Потому что я знаю многих людей, которые любят ходить сегодня по психотерапевтам. Психотерапевт, качественный психотерапевт, он дает вам, убирает, помогает убирать вас причину, показывает вам элементы, что делать. Отвечая на, на свои вопросы, вы уже понимаете, что делать. И вы берете ответственность и делаете. Также нужен тренинг, коучинг, наставничество. Тот, кто залипает в психотерапии, это люди безответственные. Но, опять же, разная степень каких-то проблем есть. Глубокая затяжная депрессия. Там, то тут надо больше, и тут надо, может быть, медикаментозно немного и, там, и так далее. То есть, в зависимости от ситуации. Но чаще всего... У каждого здорового, психически сделанного человека должно быть, чего он хочет. Зачем ему это надо? Какие качества ему нужно наработать, чтобы этого достичь? И это называется по большому счету распаковка. Поэтому сегодня я вам показала одну частичку из смысла распаковки. Кто вы? Что вы? Насколько вы готовы погрузиться в человека помочь ему это вытащить? Если вы сами имеете какие-то проблемы, блюки вы сами не проработали себя, конечно же, вы боитесь продавать свои продукты дорого. Поэтому чем выше вы себя копнете, чем глубже вы себя копнете, тем выше вы подниметесь и возьмете собственную силу. А это личная консультация, это личная проработка, это структура, по которой я работаю, пирамида Дилса, но можете. Погуглить, у кого нет этого инструмента. И неважно, чем вы занимаетесь, вы занимаетесь шизотерикой, вы занимаетесь астрологией какой-то любой другой частью шизотерики, но я так шучу называю, потому что многие используют эти инструменты, но они а, не имеют структуры. То есть людей водят, а, там, как Моисей, по пустыне, но, к ответственности, к сожалению, большинство специалистов их не ведет. Поэтому, если вы сами осознанный специалист, а, вы можете также людей вести через любые свои нейрографику, там сегодня очень много всего, энергопрактики, там, э, значит, там, регресс, э, травмы. Опять же, так, к слову скажу, если вы пишете на страничках про травмы, это вы показываете причину. Поэтому позиционирование, кто я и кому я и за сколько, это самое главное. Ну и программа должна быть. Ну и учиться, конечно, mm. делать эфиры, продавать, диагностику делать, но ну, об этом и обо всем другом мы будем с вами говорить в трехдневном интенсиве, вся правда о звездном коучинге, регистрация в шапке профиля в инстаграме, в ютуб и фейсбук под этим видео. Часть распаковки «почемучки», «почему» мы сделали. Дальше будет, какие навыки нужно иметь, какие действия, чтобы достичь своей цели и стать тем человеком, который уважает и ценит себя, чтобы вас уважали другие. И каких свойств вам и качеств не хватает, об этом тоже будем говорить в следующих видео. А сейчас я вам благодарна за то, что вы были со мной на связи, задавайте вопросы, пишите в личку, проситесь на консультацию, я хочу консультацию, регистрируйте шапки профия и обретаем личную силу эксперта для того, чтобы продавать дорого, влиять на мир и помогать адекватным людям, которые хотят, что-то изменить. Всем подряд – нет. Эконом-сегмент – нет. Если вы эксперты, уважаете себя, значит, уважайте себя. Все. Всех благ. До встречи в следующих эфирах.